Проект и эмоционное производство Моро Night Айс, графика и художественный руководитель Иго Айдена, ведущий к озеру Деннит Фанкин, Инди Кросс. Хм, если я был безумным порталом, то где же я был? Ну, это не портал, но похоже, я нашел того собака. Эй, мелкий! Тебе хватило наглости, приди сюда! Давай разберемся прямо здесь и сейчас! Вот, черт, Это сложнее, чем я думал. Но теперь можно повысить стат. Эй, тебе нужна помощь, Капхэт? Не, я сам, братан. Лучше найди мисс Чалис, хорошо? Я тебя понял, но, пожалуйста, никакого насилия! Я вернусь, раньше, чем ты думаешь. Надеюсь, не так быстро. Не хотел бы я его ранить. Итак, на чем мы? А, точно! Пора повысить ставки. <звучит> <звучит> а, вот чёрт! Ах. Что мой брат сказал тогда? И помни, брат, никакого насилия. Если, конечно, ты не встретишь карликов в красной кепке с 7 волосами и белой футболкой, тогда можешь... О, о да! Ума. Старый добрый, надежный Маркмен. Хорошо, ты сам напросился! Я тоже к тройным неприятностям на свою сзади. Так вот мы и здесь, конечно, не торопитесь. Знаешь, на самом деле это было не так уж и плохо. да, хм, удачи с этим ребенком. Давай продолжим. Не так ли? Я? <звы> я на самом деле удивлен. Это неловко. было близко. Как, черт возьми, они… ну… теперь это не имеет значения. Извини за это… я не ожидал, что ты изменишь свое мнение. стекло. Я иду грил. Давай встретимся снова. Хорошо? Говорю, я не вижу смысла в чувак, посмотри на свои глаза. Тебе действительно нужны глазные капли. О. Эх, ему... время... Мой Lord. Что за... Хм, я вижу. Тут Ты еще думаешь, есть один путь, как добраться туда. Но это будет неприятно. Что за... Te... Не было... Никогда не взялся с членными демонами. Покажи ему всю боль.